Ракетное соединение ЮВО получило бригадный комплект ракетного комплекса «Искандер-ЭМ». Бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса искандер м досрочно поставлен научно-производственной корпорацией и конструкторское бюро машиностроения ракетному соединению Южного военного округа «ЮВО». Об этом доложил министру обороны РФ командир 47-й ракетной бригады 8-й общевойсковой армии ЮВО подполковник Виталий Бабый. Научно-производственные корпорации и конструкторское бюро машиностроения досрочно поставлен бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-ЭМ» для оснащения ракетного соединения Южного военного округа. «Ракетный комплекс принят без замечаний», — сказал Бобырь в ходе единого дня приемки военной продукции, который прошел в четверг в Национальном центре управления обороны РФ. По его словам, данной поставкой обеспечено перевооружение ракетной бригады и существенное повышение ее боевых возможностей. Бабырь подчеркнул, что по своим характеристикам комплекс «Искандера-М» превосходит все имеющиеся зарубежные аналоги и является важным звеном в обеспечении обороноспособности страны. Командир полка отметил, что ракетный комплекс искандер м -эм» предназначен для скрытной подготовки и нанесения эффективных ракетных ударов по особо важным малоразмерным и площадным целям. Высокая точность, мобильность, малое время подготовки к пуску, скрытность и маневренность, высокая поражающая способность боевого снаряжения ракеты комплекса обеспечивают поражение всех типов целей в условиях применения противникам средств противодействия. Также замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что российский ВМФ в четвертом квартале 2021 года получил два атомных подводных крейсера, усиливших возможности морских сил ядерного сдерживания, и большую дизель-электрическую подводную лодку БПЛ. В интересах военно-морского флота поставлены две новые атомные и одна большая дизель-электрическая подводная лодки, доложил он Сергею Шойгу. Это АПЛ проекта 885 метров Новосибирск, АПЛ проекта 955А Князь Олег и БПЛ проекта 636,3 Магадан. ВМФ также получил два новых боевых катера, один береговой радиолокационный ракетный комплекс «Монолит БР», четыре новых и четыре отремонтированных самолета морской авиации, сказал Криворучка. Он в частности напомнил что 21 декабря под руководством Верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ в торжественной обстановке поднят военно-морской флаг на первых серийных кораблях проекта 955 и 885 ем атомном подводном крейсере с баллистическими ракетами «Князь Олег» и. многоцелевой атомной подводной лодке с крылатыми ракетами «Новосибирск». Также он сообщил, что бригадные два дивизионных комплекта оперативно-тактических комплексов. Отрг. Искандер-М -э -эм, получили в четвертом квартале 2021 года сухопутные войска РФ. Поставлены один бригадный и два дивизионных комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М, -э доложил криворучка министру обороны РФ Сергею Шойгу на едином дне приемки военной продукции. Также войска получили один бригадный комплект зенитного ракетного комплекса Бука -э МЗ два дивизионных комплекта зенитного ракетного комплекса Тора М2 и Тора М2ТТ, один бригадный комплект переносного зенитного ракетного комплекса «Верба», — сказал Криворучка. Кроме того, по его словам, поставлены 143 новых и 166 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники, 944 новых и 94 отремонтированных автомобилей. 104 новых и 35 отремонтированных единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Более 850 тысяч единиц носимого вооружения, экипировки ракет и боеприпасов. Вся перечисленная выше боевая техника поставлена в интересах сухопутных и воздушно-десантных войск. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей. Ставьте лайк и жмите колокольчик.